Стенд для диагностики автомобильных компрессоров кондиционера MS111. Приступаем к диагностике компрессора автокондиционера. Устанавливаем компрессор на рабочую поверхность. Фиксируем его с помощью цепи и устанавливаем приводной ремень. Подключаем шланги к штуцерам стенда и штуцерам компрессора-автокондиционера. Подключаем электромагнитную муфту к соответствующим клеммам стенда. Включаем откачку воздуха в компрессоре-автокондиционера. Открываем краны магистрали высокого и низкого давления стенда. Заходим в меню ручная проверка компрессора автокондиционер. Меню установки вентилятора конденсатора позволяет настроить частоту вращения вентилятора и диапазона его срабатывания по давлению. Кнопки управления вентилятором испарителя возможны три скорости вращения. Кнопки управления электродвигателем. Возможны как стандартные режимы оборотов, так и ручная подстройка. Доступен реверс вращения привода стенда. Задаем вращение электродвигателя. Кнопки управления электромагнитным клапаном компрессора автокондиционера и индикация состояния подключения. Включаем электромагнитную муфту компрессора, устанавливаем рабочий диапазон по давлению. В правой части дисплея расположены индикаторы давления на портной магистрали и магистрали низкого давления температуры испарителя производительность электромагнитного клапана температуры проверяемого компрессора и оборотов электродвигателя и графики изменения этих величин. имитируем работу компрессора в условиях эксплуатации изменяем скорость вращения вентилятора испарителя увеличиваем скорость вращения привода компрессора изменения отслеживаем на индикаторах и графиках По окончанию диагностики заходим в меню просмотра результата проверки», где указывается время всего теста. Данные можно более детально изучить в любом из временных отрезков теста. Заходим в меню «Печати результата», где можно ввести данные по агрегату, клиенту и мастеру. Меню «Просмотра и вывода результата на печать». По окончанию проверки выходим из программы проверки, закрываем краны и откачиваем хладагент из компрессора автокондиционера обратно в стенд. Для обслуживания стенда необходимо открыть переднюю панель. Внутри стенда расположены фильтры и заправочные штуцеры. Для замены фильтров необходимо откачать кладагент из системы стенда через сервисные штуцеры с помощью заправочной станции для автомобильных систем автокондиционирования. Извлекаем фильтрующий элемент из корпуса фильтра. Устанавливаем новый фильтрующий элемент. В станции для перезаправки хладагента удаляем воздух из системы путем вакуумирования, затем заполняем ее необходимым количеством хладагента. Далее закрываем переднюю панель и стенд готов к эксплуатации.